Ребятки, всем привет. Немного мохнатки вам в ленту. Ну, в смысле махнатой собаки. Мохнатый. Итак, ребятки, сразу быстренько, одним кадром, снимаю вам а, информацию. Будет немного пищать компьютер. Ой, где-то э, пищит. Короче, ремень пищит. Не знаю, что с ним делать. Вообще не знаю. Ничего не помогает. Значит, вы должны меня слышать. Я на очень сильно надеюсь. Значит, в этом ролике вы уже знаете по названию, что мы будем делать. Выставлять угол опережения... Прыска, как он называется или что-то типа того значит я очень много роликов посмотрел сейчас покажу вам все чему я научился значит поехали вам нужно а, приблизительно вот так вот сделать машину если у вас t 4 если у вас Passat, если у все что-нибудь остальное вам просто нужно будет сделать следующее а, открутить вот этот болт а этот болт не трогайте пока вот этот вот а, на заглушенном моторе, а, здесь, где шкив насоса, там есть два болта еще. Их надо открутить и открутить болтик, который находится, а, получается, насос. вот здесь, вот с этой стороны, за трубками. Здесь один такой а, болтик, получается, там, за трубками. И его открутить. Короче, раз, два, три болта открутить. И когда будете настраивать, уже будете открутить вот эти болтик. Поехали дальше, объясняю. Значит, вам нужен... Э Программа вакком. У меня она такого вот вида. Так, заходим в вакком. Нажимаем единичку. Мотор. Заходим. Я уже все настроил, а я вам быстренько просто в теории расскажу, чтобы вы знали, что к чему. С чем я столкнулся Вот такие пироги. То есть заново откручивать что-то я уже не буду, потому что уже настроил нормально и не хочется делать. Значит, смотрите, заходим в изменяемые группы, это 8, нажимаем 4, здесь выбираем 4 и смотрим угол у вас опережения. Значит, здесь от насосом, а здесь фактически который есть. У меня было 1,3 и здесь было 0,7. Значит, у меня был, видимо, позднее зажигание, насколько я понял. Короче, суть в чем, у меня на холодную мотор плохо заводился. То есть, заводишь его, если на улице ну 0 или около нуля или меньше нуля со свечами накал и со всем остальным плохо заводится мотор то есть маслаешь маслаешь секунд на 5 он то то то потом заводится на горячую заводится только до ключа вот наш показания у меня были здесь 1 и 3 здесь было 07 значит что нам нужно чтобы изменить эти показатели откручиваете болты как я вам сказал один оставляйте подключаете компьютер если нет компьютера и вас диагноз, вам приходится придется ехать на диагностику к знающим людям. Если у вас все это есть, ноутбук э, и включенная программа, делаем следующую вещь. Откручиваем оставшийся болт, вот этот вот один спереди, вот этот вот. И если у вас в третьем окошке значение меньше, чем во втором, вы крутите э, насос от себя к мотору. Если у вас э, в третьем окошке значение больше, чем 2, вот я поставил 2, бывает 2,1 проскакивает, больше чем 2, там 3,2, 2,5, 2,7 вы крутите э, от, от мотора к себе значит, как это выглядит, вы смотрите на компьютер, э, и одновременно э, я, получается, давил от себя, получается, вот сюда вот вверх, одной рукой давил а второй рукой закручивал, ну, смотрел на показатели, увидел там 1,8 2,2,1 и закрутил этот болт чтобы он зафиксировался, соответственно Сейчас у меня показания э, вот такие вот То есть 1.5 запрос, 1.4, 1.5, 1.8, 2.1 У меня по факту получается а, Значит, что еще можно сделать? Вот сейчас работает мотор Я сейчас заглушу его А, нет, не заглушу Смотрите, я вам быстренько расскажу, что еще можно сделать а, Заходим, значит, отсюда выходим Заходим в а, логин Вводим 1, 2, 2 но, блин, компьютер 3, 3 1, 2, 2, 3, 3 Нажимаем дует И потом заходим в адаптации Нажимаем up В первую эту И здесь мы можем изменить количество подаваемого топлива Вот это вот сейчас 4,8-4,6 мг на цикл Это является хорошим показателем того, что у вас будет в норме расход топлива вы здесь можете его либо увеличить, либо уменьшить Соответственно, увеличивая вот эту цифру То есть 4.8 сейчас А может быть там 5.2, 5.7, 5.8, 6 И вы тогда уменьшите подачу топлива Это будет уменьшаться, значит, если вы будете здесь увеличивать значение И, соответственно, наоборот Чем меньше вот эти цифры, тем больше топлива вам льется, значит, в цилиндр. Уменьшать и увеличивать нужно вот сюда вот На up и down Вот здесь вот 115, это значение, которое у меня сейчас стоит На 4.6, 4.8 мг на цикл Это нормально а, помните всегда, что нужно запоминать какие цифры у вас здесь были, лучше вообще фотографировать а потом уже приступать к этой точной настройке, все настройки вы делаете на свой страх и риск, соответственно ничего страшного здесь по сути нет, просто аккуратненько, по одной циферке ап, к примеру, 116 изменится 4.6, 4.8, 4.6, 4.8 меня пока устраивает а, то, что было до этого значит, смотрите это все должно быть на полностью прогретом моторе то есть он должен быть прогрет до рабочей температуры все это делать. На холодную ничего сюда не лазить и не делать. Далее вы можете увеличить либо уменьшить обороты двигателя. Заходим в группу номер два, в канал, точнее, второй. И смотрим, у нас здесь скачут показатели оборотов вот так вот. 840, 861 бывает. Вот, и теперь нам, чтобы увеличить обороты, нажимаем up. Увеличились обороты. Видите, 882 уже. Соответственно, 128. Еще больше будут обороты. Ну и мотор, собственно, заметно громче начинает работать. И уменьшить обороты. И уменьшаем обороты. Значит, нормальная работа это 840-861. Идеально по заводу. Все, выходим отсюда. Ну, если что, сохраняйте, выходите отсюда. Если у вас все так, как у меня, значит, ничего не трогайте. Дальше заходим в базовые настройки. Нажимаем здесь Go Прям ничего не выбирая И здесь появляется TDI тайминг Здесь вы заходите и можете посмотреть угол вашего прыска Значит, до регулировки у меня был под синей линией После регулировки стал над синей линией Но, по сути, здесь нужно еще выбрать ваш мотор Здесь вот один Z Здесь либо вот такой вот список моторов всякие у вас выскакивает И нужно поставить галочку 80 градусов типа горячий. меня пишет, что мотор не прогрет. Не знаю, почему другого никогда не появлялось. Здесь может быть мотор раннее зажигание, позднее зажигание, либо мертвая точка он. Там, в принципе, очень много информации в интернете поэтому. Но вот я в этом ролике пытаюсь все быстренько собрать. Значит, то, что он здесь скачет, я надеюсь, ничего плохого на холодную должно заводиться лучше. Посмотрим. Если вы смотрите этот видос, значит, у меня все получилось и на холодный мотор стал заводиться замечательно. Все. Огромное всем спасибо. Вот такой вот экспресс небольшой ролик. По всем этим вот параметрам а, Значит что, спасибо большое, что смотрели Ставьте палец вверх, если видос был интересный И, собственно, смотрите другие видосы Все, всем пока